Охуеть, папаша за войн 20 века, ебать, спасибо. Пошел нахуй, черт. Ух, сука, черт. Да раз. У меня катка, ч? Блять, опять в таверне. Сука, опять четыре раза умер. Как так-то? Похуй Может пойти поспать Что-то голова болит КСГОу, блин, ладно. Алло. Да, я сплю. Не пойду в твою говно Ага, сотку тебе еще вернут. Верну я тебе сотку, только с спырай ебасосину. А? Хорошо, давай. Тварь. Пять часов. Жизнь говно, друзей нету, до баба не дала. Как жить-то, блять? Прощай, моя сладенькая. Вай. Вот так вот решаются пацанские дела. Без дота и жизнь хороша.